внимание огромная просьба обращайте внимание на всплывающую рекламу и аннотация возможно для себя вы найдете что-то полезное здравствуйте меня зовут фланг игорь в этом видео я покажу вам как э, про проводить ре регистрацию э, на нашем сайте то есть ну и соответственно когда мы заходим на наш э, сайт electriccar.easy.es э, то нам нужно для регистрации перейти на э, ссылочку вип Ну когда э, страница открылась мы опускаемся вниз, нажимаем на кнопку регистрации. После этого у нас открывается бизнес-система нашего клуба, в которой ну, и происходит как бы, сама регистрация участников и наших клиентов. Для этого, чтобы, ну для того, чтобы зарегистрироваться, нам опять же на самой главной странице нужно нажать на кнопочку регистрация. После этого ну, мы вводим свои данные. То есть, ну например, думаем для начала свой логин. Ну, допустим, Мы указываем наш e-mail, выбираем пароль, какой нам удобнее, то есть, но ну, для того, чтобы пароль был надежнее, лучше использовать символы плюс цифры и желательно, чтобы символы комбинировались, то есть, были и большие, и маленькие. После этого мы указываем свой мобильный телефон, какой у вас есть, нажимаем, я принимаю условия. Ну, конечно, обязательно ознакомьтесь с условиями клуба, потому что нарушение и непонимание Условия, они, конечно, нежелательны. Если будут серьезное нарушение, то даже может быть исключение из клуба. Поэтому очень внимательно изучайте и не нарушайте. Ну вот, и обязательно нужно ввести. Ну, уже можно русским, русским шрифтом. Ну, я ввожу любые данные, поэтому выводите свои. И после этого нужно нажать кнопочку Я не робот и, и соответственно мы должны подтвердить то есть выполнить задание которое нам предлагается Здесь нам нужно выбрать все цветы все и подтверждаем Ну когда мы все сделали мы можем нажать на кнопочку регистрация также есть еще возможность регистрации с помощью вашего аккаунта ВКонтакте, Одноклассники, Mailer, Facebook и всех, которые указаны в списках соцсетей. Если вы там есть, вам нужно предварительно зайти туда, потом нажать любую из этих кнопочек и регистрация будет ваша произведена автоматически. Вот здесь мы нажимаем регистрацию и когда успешно все произошло, то мы вот видим регистрация завершена, проверьте вашу почту. После этого вы можете уже заходить, указав логин и пароль, который вы использовали при регистрации. Нажать тоже Я не робот. Ну можно запомнить и нажимаете войти, либо с помощью значка, нажатия значка, который вы использовали для регистрации. Вы сможете таким способом заходить в личный кабинет. Спасибо за внимание. До свидания.